Привет всем, друзья! Нахожусь я сейчас в Лондоне. Устраивайтесь поудобнее. В этом видео вам покажу Лондон. Досмотрите это видео до конца. Только что был в самом крутом барбершопе в Лондоне. Смотрите, как меня четко сделали. в Лондоне очень уютно. Я нахожусь на какой-то такой спальной улице, потому что мы очень далеко от центра, но здесь очень красиво. Я всем советую посетить Лондон. Мне понравилась Москва и вот понравился Лондон. Ну и немного Париж. Остальные города мне не понравились. Там Дубай, Пекин, ну такое. А вот здесь именно очень красиво. Старая архитектура сочетается с новой архитектурой. Вот эти вот офисные здания. Новые. Они сочетаются со старыми. Вот эти их красные автобусы, лондонские будки телефонные. Ну, очень все красиво как-то вот. Архитектура вот здесь очень крутая. Вот эти вот старые кирпичные здания. Вот машина стоит во дворе. Короче, очень здесь круто. I make video. Oh, what about? This is a genuine Londoner sitting in the back seat. Uh -huh. Yeah, well, welcome to the country. Thank you. Okay. Люди, блин, такие классные, приветливые, едут мне, машут. Вот здесь такая царит атмосфера, как будто все друзья идут, добро пожаловать в Лондон, welcome to London. Вот только что, да, снимал видео, заехала. Женщина и поприветствовала меня. Ну круто же, ребята. Здесь они не привыкли, наверное, видеть таких вот ребят, блогеров. Которые ходят с камерами. Блин, вообще классно. Иду с камерами, не сигналят, вообще. Ну. ну вот это Европа, да? Вот Насколько отличается, ребята, культура. Блин, я себя здесь чувствую звездой. Я себя в Пекине чувствовал звездой, когда со мной все фоткались. Потому что для них европейская внешность очень своеобразная. Для китайцев. И они все хотят с тобой сфоткаться. Так, переместились мы в центр. Пошел дождик, все-таки Англия. Четыре дня было солнце. Ребята, здесь, в Лондоне, настолько все крутое, дорогое. Я просто в шоке. Везде золото, везде дорогие бренды, какие-то антикварные магазины. Какие-то бутики. Цены очень дорогие. Вот, например, какой-то бутик. Здесь тоже какой-то бутик. Все стоит, блин, по 5 штук долларов. Магазины икры, магазины устриц, какие-то золотые ковры. Везде Мерс. Пока Лондон для меня это один из самых дорогих городов. Вот такой вот, видите, лондонский стиль, да? Этот заборчик... Тут магазин на магазине роликсы. Жестко здесь, да, любимая? Ну тут как раз вот много ну, да? этих людей Которые могут себе позволить Вот такой вот ресторанчик на улице Сидят все свои тоже, Но без денег здесь жить Я думаю, это, кстати, мотивирует Очень сильно людей зарабатывать Потому что вокруг ну такое Ну вот Бентли, крутое, Бентли на Бентли, Мерсе да. Вот такую вот я модель себе хотел Смотрите, как там классно внутри Здесь у нас, блин, таблоты, патрик Филип, Роликсы, Живанши, Диор, Луи Виттон вон желтый. Куда идти? Что покупать? Ты ж хотел в патик, пойдем в патик. Сейчас зайду в Патк Филип, мечтаю об этих часах. Но мне говорили, что на эти часы очередь. Очередь два года. Потому что на изготовление одних часов нужно 3 года. Вот золотые модели, Патек филипп Цены начинаются от 30 тысяч фунтов и выше. Короче, ребята, вы сейчас охренеете. Зашел в патек Там не было тех часов, которые я хотел. И думаю, зайду-ка я вот в Хаблат. И, короче, купил часы себе за 30 тысяч долларов. Но они просто офигенные, смотрите. Очень крутые, золотые, как раз мне под машину, да? Угу. Любимая заполняет гарантию. Вот мои роликсы. Очень они мне понравились, большие, я люблю большие часы. Короче, правильно говорить не хабло, а как? Убло. убло. Вот э, за границей так говорят, убло, убло, вот так вот глотают. Ну, а я говорю хабло. Вы спросите, ребята, как я рассчитался. Я рассчитался картой ePayments. Э, за три платежа. Получилось рассчитаться, потому что больше 10 тысяч долларов э, за один раз нельзя перевести на карту ePayments. Очень удобно. Беру с собой карту за границей, рассчитываемся в отелях, делаем покупки. Вот такие вот часики. Я хочу себе купить в барбершоп. Они стоят 3000 фунтов. Вы согласитесь очень крутые да так ребята упаковка здесь вообще на высшем уровне все ремешок вот такой вот чехол еще дают вот смотрите три платежа по 7 820 один второй и третий 7 820, 820 фунтов 860. 860. вот разбил 860. на три платежа 860. так пленочку я еще не снимал не буду снимать пленочку сейчас на виду. Но, ребята, нам же за эту покупку еще вернуть деньги, да? Да. Сколько вернут? Глоба Булл Акшери Лаунж. Сколько нам вернут? Сколько? Три? Три? Три с половиной. Три с половиной вернутся у нас у тебя либо на карту, Три с половиной тысячи тысяч. фунтов? Uh -huh. так, вот. сколько? А сколько процентов? Тысяч пять. Это почти семнадцать. Семнадцать процентов, ребята, возвращается вам, если вы покупаете okay. вот за границей. У нас ничего вы... Или у нас Получить. тоже может быть? Да нет. Поэтому такие покупки лучше делать за границей, потому что... Да, у нас вы покупаете заявляете... за нормальную стоимость, а вот за границей вы сможете вернуть часть денег. Сейчас пойдем 10 минут и дадут тебе сразу деньги. Да, вот 5 тысяч долларов, да, где-то получится. Да, да, да. Мы сэкономим. Вот такая вот у меня именная карта. Гарантия 3 года, Да. Это что такое? Это сверху в кружит. Угу. У вас тоже хаблата, да? Да. Бутылочка мешает. <гум> <гум> да хотим. Ну блин, нам вода нужна. А? У нас нет денег ее купить. Мелких. Неудобно. Возьми, возьми, вот. Ну, все, погнали. все спасибо вам. До свидания. Тут все жестко, ребят. Спасибо. So ну что, я скупился по полному. Ну как по полному? Не по полному, а по-крупному, да? Одна покупочка. Одна, но крупная жесткая. И остальное уже нет времени. Поздравляю! Спасибо. Так, зашли мы пошопиться, ребята, в Белентьягу. Присмотрел себе вот такую вот худи. Очень крутое качество. И мне нравится вот такой вот крой, когда плечи опущены. Как вам? Стоит она 600 фунтов. Но очень удобная удобный капюшон. Еще решил взять себе вот такую вот сумку. Она, ребята, очень удобная, потому что, когда ты не хочешь таскать с собой рюкзак, но тебе нужно взять там какие-то там документы, телефон, и у тебя нет карманов, вот эта сумка это идеальный выход из ситуации. Удобная, большая. Стоит она тоже 700 или 600 фунтов. Короче, беру сумку и худи. Смотрите, ребята, зашли в антикварный магазин. Тут часы. Омега вот, 65-го года. Вот Омега золотые. Вот эти 69-го 16 тысяч фунтов стоят. Вот эти Омега золотые стоят 7 тысяч фунтов. И вот эти вот роликсы. 35, да? Это да, 30. 35 тысяч фунтов, раньше они стоили 300 фунтов. Какого года? Это 54. 54 года часы, которые стоили 300 фунтов. Вот это вложение, да? Да. Инвестиции. Сейчас стоят 35. В прошлом году эти часы стоили 6 тысяч фунтов, в этом году они 28, потому что... Yeah, То есть so опять äh, производство началось и оригинальные начали автоматизировать стоимость с 6 до 28 за один месяц. Немские часы Второй мировой Бумера. Паток Филипп за 11 тысяч фунтов. Полностью yeah, yeah, платный. Вы... Ага, смотрите, ребята, оригинальные 2 доллара с завода, они не разрезаны еще. 2,5 тысячи фунтов стоит вот этот лист. То есть это как бы даже нелегальная тема, завода кто-то украл. Также здесь акулии, зубы есть. Есть, есть, метеориты есть. Вот такие вот здесь местные такси, прикольные, да? Вот, у них все в одном стиле, и это очень круто, а у нас все как попало. Смотрите, какой прикольный чувак. Какие-то схемы у него, вон дрон пылесос какой-то короче что сказать что жестко здесь что я заряжен да что тебя это но тебе э, зарабатывать еще больше и жить а да ребята жестко меня это все зарядило я тут кажу такой подорванный Сразу уже все. десятый магазин роликс прошел а, да, да. на одной улице представляете Блин, это реально мотивирует. Ты смотришь на уровень жизни. Знаете, что я еще хочу купить? Виски Конора Макгрегора. Хочу взять виски Конора Макгрегора в свой баргер. Вот вискарик. А вот будка телефонная. Что, не работает или что? Не работает. Ребята, я его нашел. Вискарь Конора Макгрегора теперь у нас будет... Барбери. Лучший барбер точно у нас будет уже в Киеве. Такой вискарь. Только у нас будет в Украине, да? Да. Пропор твит. Все паленкой какой-то угощают или вообще не угощают? 30 фунтов стоит. Proper 12 называется. Клас. Сколько возьмем бутылок? 100? Бутылок 5, да, давай. Зашли. Такой крутой магазин. Здесь все виды виски, все сорта, виски. Может еще что-нибудь? Только... Да куда? Неудобно вести будет. Просто если можно организовать будет доставку, да? Тогда сделаем доставку. Так что, ребята, приходите ко мне в Барбер попробовать искать Макгрегора. Здесь вообще будка с вайпаем. Ребята, ковры. Здесь много магазинов с коврами. Это считается лакшери. Да нет. У нас все бабушки, получается, живут в лакшери. Эти ковры стоят десятки тысяч долларов. Вот где вы у нас видели магазины с коврами. Сейчас идем в ресторан Хайд. Это ресторан Чечваркина, Одна звезда Мишлен, да? Называется Хайд. Любимая забронировала столик. Ну, он очень популярный. Так что именно. Русский открыл в Лондоне ресторан Мишлен. Да, он был владельцем Евросети. Переехал в Лондон и открыл за сколько? За 15 миллионов евро ресторан. Ой. Что, погнали. Да, а где здесь вход? Кайп спрятан, видите? А, вот, все нормально, идем. Так, начинаем с, с шампанского. Я взял себе английское. Я такой человек, что когда в Англии пробую только местное. Но ну, оно мне просто понравилось. Так, здесь у нас вид на стройку. А, вот Классно вообще. Конечно. Я кайфую от этой стройки. Так, пробуем. Вот так вот нужно сделать, показать, что ты крутой. Понимаете, да? мне не надо блин, Я не крутой. А шампанское это вино, если ты не знала. Игристое вино. Это ну, не будет, это делается, чтобы показать осадок по стенкам, которые исходят. Да. А тут не будет осадка, тут беда. Ладно. А тут, наверное, минимум, О, разобраться смотри, разобраться. это оригинальный маг. Я думал, это, ну, как называется? Это не... Сувенир. Он не сувенир, а муляж. Ну, короче, вы поняли. Yeah. Так, любимая мне выбирает блюдо. Yeah. Так, смотрите, мне yeah. дали And, uh, вот такую вот винную карту на планшете. Смотрите, самое дешевое вино стоит 29 фунтов. Самое дорогое 48 тысяч фунтов. Это сколько? Короче, это очень дорого. Это почти 4 миллиона рублей, походу. Дальше можно выбирать по странам. По цене. Короче, я вот выбрал от 50 до 100 фунтов. Ну его в жопу, ребята, да? Так, мы заказали 7 курсов. Перед этим нам принесли что здесь? Овощи, хлеб. Короче, ребята, вся фишка таких ресторанов именно в красоте, в подаче, в эмоциях. Видите, как красивенько здесь все они нарезали. Хамон Обычные на кости, смотрите, перо, какой-то соус с семечками. Вот, масло, это масло, хлеб. Есть вот такой вот отдельный ящик, в котором пауэрбэнк находится. Можно заряжать телефоны. Короче, очень круто. Всем советую хотя бы раз сходить в Мишленовский ресторан. Короче, обслуживание здесь дам на высшем уровне. Вот почему эти рестораны, они даже и не Сколько там средний чем? Короче, стандартное меню здесь стоит 115 фунтов. Вот мы его взяли 7 курсов. И отдельно вино еще. Да, отдельно К каждому курсу каждому курсу вам приносят отдельное вино еще 100 фунтов и кстати в этом ресторане три этажа то есть здесь как бы ground floor, это вообще там под землей там бар на первом этаже там как обычное кафе то есть вы можете выбрать сами по меню все что вы хотите и цены я смотрела такие же как в обычном ресторане даже меньше чем у нас ниже чем у нас обслуживание шикарно обслуживание на таком же уровне как и здесь вот мы шли. так ребята вот мое самое любимое блюдо догадайтесь что это? яйцо мы пробовали в Амстердаме, да, самое вкусное яйцо в мире, да, в Мошике. Попробуем это. Короче, попробовал, ребята, не очень. Какое-то пюре грибное с яйцом. Короче, вкус ужасный. Ну, не то чтобы ужасный, вкус никакой. Так, сидим мы уже ровно два часа, а это только шестая подача, ребята. Еще... Одна подача у нас и десерт. Итак, прошло уже три часа. И это не десерт, ребята, это предесерт. Видите, вся фишка здесь в красоте. Вот у меня какой-то здесь тюльпан в льду, да? И сверху вот какая-то херня. Сорбет, из, Сорбет свеклы. из свеклы, с оливковым маслом внутри и с листиком крема. Ну, честно сказать. Красиво, но не вкусно, да? Да, красиво, но не вкусно. Но вся фишка подачи, подачи да, в По красоте. Ну, не то, чтобы не вкусно, есть можно, да, но нет такого эффекта, чтобы вау. Вау-эффект дает вот этот именно вид. Ты видишь, что ты думаешь? Что, да, да, этот вид именно... И дает такой эффект, да. Если подашь пусто, я блюду, да нет, если не дерьмо, не дерьмо, дерьмо, дерьмо, как бы они красиво его не подали, это остается дерьмом. Итак, наконец-то последний курс, да, десерт. Да. Сколько десерт прошло пройдите, уже? Три что... с половиной часа прошло. Что у меня здесь любимое? Ты слушала, я его не слушал. Что мороженое? Какое мороженое, это, это, это какое-то тесто. Смотри. Да? Что а за сверху? херня? Он сказал, да, эластичное тесто. Эластичное угу. тесто, внизу мороженое, Есть внизу в саке, да? Мороженое саке, эластичное тесто, внизу мороженое ну, саке. Ну я его не могу попробовать, блин. Ну все, да, я его да, достал, его нужно сироп, пробить. Сироп из роз, розовый сироп. Сироп, сироп из роз? Такой, у тебя прям такое, как для девочек, у меня для мальчиков. У, у, у любимой какой-то горшок. Фисташковое мороженое с авокадо и вот это вот цитрусовое соль, такая кристаллизированная. Короче. Десерты мне не понравились. Все, смотрите, на улице уже ночь. Встретимся, ребята, с вами завтра. Итак, на следующий день мы пришли на колесо. Называется Лондон Ай. Очень огромное. 130 метров высота, самое большое в Европе. Огромные здесь очередя. В мире я не знаю, какое оно по счету. Но мы вообще мы пришли к это нормально. Очень Но это колесо точно одно из самых больших в мире. Самое большое, походу, в Дубае. Я не знаю, или в Дубае достроились. Билеты мы взяли через интернет, потому что так проще. И пришли с утра, потому что с утра меньше всего очередь. Если придете в обед, вообще очередь аж на дорогу выходим. Нереально сюда попасть. Сколько стоит билет? Вообще, билеты... А я больше не скажу, видите, фастлайн А у нас? А у нас я взяла... Самый билет. дорогой, наверное? Самый дорогой, кстати, за 450. Вот, по-моему, можно арендовать целую вот капсулу. Что, сюда, думаю, ну да, я специально ему не говорила. Потому, Блин, это... можно кабинку арендовать, были бы там сами. А так сколько да. человек? Да, Кабинки, по-моему, до 25. Что, 20 человек? В теме, значит, Жестко. Я взяла билеты онлайн и на London Eye и на River Cruise. Это мы да. на кораблике полетаем, что нужно здесь. Да, рекомендую. четко. И получилось и то и то за 34 человека. А если отдельно покупать да. на билеты? Да. Да. Да. Да. Короче. Я говорю, сюда намели Экономим, ребята. 34 yeah. фунта и поездка yeah. по Темзе, да? Это вместе. И, и катаемся на колесе есть, за тридцать четыре фунта. Так что советую вам заказывать билеты онлайн и быстрее вы в очереди не стоите и дешевле. Учитесь у миллионера. Нужно экономить, чтобы быть миллионером. Просто я вот все такие дела. Делегирую любимой. И она занимается организацией вот всех экскурсий, всех мероприятий, всех поездок по городу, походов по городу. Бронированием. Бронирований всяких, да. Чтобы я не расфокусировался, чтобы я занимался чисто своим делом. Потому что эти дела, мелкие, они отнимают эффект. Да, очень много времени отнимают. Туда зашел, туда зашел, туда зашел и так весь день прошел. Так, займи место. Сядь, да. что-то место под солнцем, чтобы не стоять. Короче, в капсуле это очень просторно. Здесь человек, не знаю, 25, работает кондиционер. И это самое нормальное, что здесь есть. Потому что вид так себе. Темза это коричневое какое-то болото. Thank you, bye. Так, теперь идем на круиз по темпзи. Сколько длится? 45 минут будем кататься по темпзе. Что нам нельзя вниз? Или наверх? А, наверху все занято. О, так здесь комфортно, ребята, комфортно но ну, конечно же круче наверху А мне понравился английский юмор. Вот они классно гонят. Заходим, и он говорит, так, ребята, приготовьтесь, три с половиной часа. Да, в семь часов я вас привезу обратно, и все сразу друг на друга смотрят, типа, что, всех платят там какие -то. никто не планировал там сидеть весь день. А потом он говорит, посмотрите, посмотрите на, свое на свое лицо, лица, это да? была шутка. Ну, и так вот гнал целую дорогу. Это прикольно, это очень как-то... Прикол в том, что он говорит все на полном серьезе, все тут так, в Англии даже на семинаре, да, был чувак, который говорил на полном серьезе, и ты не понимаешь, или он гонит, или нет. Ну, когда уже абсурдная какая-то ситуация, тогда понятно, что это прикол. Но все равно многие не смеются, не понимают. А мне такой юмор по душе. А поездочка, ну, так себе. По этому болоту. Просто кайфово. Реально кайфово. Сидишь, наслаждаешься, да, и все. Так, я потерял любимый. Находимся сейчас на мосту. Вот, вы видите... Это Биг Бен, ребята, идет реконструкция, вообще ничего не видно, вот это Вестминстерское аббатство, тоже, короче, реконструкция, вон колесо. Вот так вот все это выглядит, короче, неудачно заехали. Нашел. он? меня? Да, метро здесь, ребята, крутое, вот у американцев и у англичан похожий стиль. Underground, плиточка вот эта по бокам, вот эта вот решетка. Здесь у нас протестуют, но протест мирный против загрязнения климата, защиту животным. Ну, Европа, ребята. У нас революции, здесь вот так вот все. Я вам уже говорил, да, что менталитет ну, просто очень отличается. вот. Здесь люди веселые, очень веселые, приветливые. Куда бы ты ни пошел, где бы ты там ни ехал, тебе везде машут с окна, с машин. Ну, я считаю, что вот со временем к нам это все придет, и нам нужно тоже к этому стремиться, да? Да, это кто Мне вот это больше всего нравится за границей, что все такие простые, приветливые, улыбчивые тебе марки, и очень культурные да, такие да, в отеле с нами нравится. ребята такие культурные, извиняются нет, в лифт нет, тебя вот все пропускают вот агрессии, и с этим легче жить и человеку хорошо и нам Но приятно просто-напросто друг другу лучше жизнь будет намного легче, ребята так и есть я в первый раз в будку не попал где очередь? очереди нет? Очереди? не знаю, я захожу, сейчас буду звонить Всё, маме звоним? Да? Она реально работает, да? Тут кредитку. Да. Можно карту, кредитную карту, можно монетку. 60 копеек. 60 фунтовских копеек звонок. Классно, да? У нас уже таких Я очень мало работает. осталось. В Киеве уже почти нет. Но Это символ Лондона. Классно. Да, и они стараются смотрите. сохранить всё это. И вот там на свою очередь и ненавидят нас, потому что мы влезли. Да. Ну всё, куча фунтов, блин. Вон смотри, еще 5 штук. Меня очень удивляет вот эта вот атмосфера. Сейчас идем через парк. Приятно, я бы сказал, удивляет. Люди сидят на лавочке, читают книги. Я давно такого не видел, блин, в наших парках. Дети себе играют. Кто-то бегает. Ну, как-то так оно все... Не знаю, классно. Люди гуляют с собаками. Собака накакала. Человек стоит с пакетом, чтобы за ней уже убрать, выбрасывает все. Короче, здесь в дерьмо ты не вступишь. Все вот садятся отдыхать вот на травку. Тоже такой вот стиль, да, американский, английский. Мы в фильмах могли такое видеть. У нас это не так принято. Правда, у нас тоже вот под универом, когда уже потеплело, все выходили, садились на траву, отдыхали. Но здесь вот как-то очень все культурно. Так, любимая, учится снимать. Снимет вам красивые кадры, я вставлю их в свое видео. какие здесь таксихи даже есть специальный трап для инвалидов вот это круто да сейчас будем ехать на этой таксишке на местной таксишке здесь очень много места Мы же такси. рассчитываться можно вот терминалом и заходить можно просто на ходу да, заходить здесь на ходу вот просто ловишь по городу. Пустую. Да, и садишься и все, не нужно ничего вызывать. Вот еще здесь есть место. Вот одно. В прошлом там микрофон был, да? Мы общались через микрофон. Итак, у нас последний день в Лондоне, погодка шикарная, отдыхаем на газончике возле Тауэрского моста. Таурского моста. Поснимал я вам, ребята, с Мавика. Нужно разобраться в настройках, потому что yeah. снимает ужасно, дергается, горизонт завален, буду все равнять. О, лорд, Сегодня пофоткались, любимая нашла фотографа. Фотографа я, кстати, нашла еще до того, как мы собирались в Лондон. Я нашла фотку одной блогерши, сохранила ее и визуализировала. Я, короче, спросил, сколько она зарабатывает. Зарабатывает на фотках от 3 до 5 фунтов. Тысяч фунтов. Тысяч, да, фунтов. Это ну, очень много на фотках. И плюс э, рисует картины и может продать картину за две штуки. За две штуки картину! Что там? Моя помада. Но здесь жить дорого. Да, сказала, что можно снять, ну, не в самом центре, а где-то там ну, 20-30 минутах езды от центра на За метро, полторы, тысячи, за полторы фунтов. тысячи фунтов. Однушку. Питание, я сказала, нормально. Ну, Но, смотря, как зарабатываешь. дон мой. Официанты здесь зарабатывают около... Двух тысяч. Около двушки это такое же дело, чаевые, это все дела, ну, это так же, как и... Это максимум, две штуки, это, чай, это максимум. максимум. Если ты будешь официантом, официанты, ребята, в каждом деле надо быть самым крутым. Можно быть официантом в Старбаксе или в Макдональдсе, а можно быть официантом в Мишлене, я думаю, там они зарабатывают по 10 тысяч фунтов. Ну, да. И чаевые там по 100 фунтов, поэтому все зависит от вас, можете быть официантом. Приехали на Букинген... Booking... Емский давай я скажу. Еще раз я скажу. Приехали на Букинген... Приехали на Букингемский дворец. А теперь я еще расскажу классно. Приехали мы на Букингемский дворец. Не что а, понятно, что Мне не тяжело. Я же это вставлю. Я вот это не буду. Букингемский. Приехали мы на Букингемский дворец. Здесь очень много туристов. Не удалось там сфоткаться вот с этими ребятами. Видите, да? Красные человечки. Я мечтал фоточку такую себе сделать. очень много туристов я не думал что вот так много туристов короче давайте подведем итоги как тебе в лондоне очень, очень, очень, классно. очень классно очень классно культура классно да, мне нравятся люди все люди классные счастливые радостные не знаю тебе нравятся. классно и очень много всего тут есть получилось потратить 3,5 миллиона рублей, 90% это часы, остальное это одежда, билеты на семинар кто Тони Робинсу отель, ну, отель, в принципе, дорогие. все, да. И И на такси дорого, дорого да, ездить. Такси. Мы на такси потратили больше, чем на, ну, на еду, Да, дорого, приехали в барбершоп, потратили да. на стрижку сколько? На стрижку в городе 30, а на такси 130. 130, да. В одну сторону. Дорогой город, но такой мотивирующий, еще больше зарабатывает. Нет, ребята, я перепутал. Только что зашли в Google, перевели половиной миллиона рублей. Получилось. 37 тысяч долларов это примерно с половиной миллиона рублей. Да, на миллиончик ошибся. Да, ошибся на миллиончик. Миллион туда, миллион сюда. Так, ребята, еще хотел вам показать, какие здесь деньги. Вот так вот выглядят. 10 фунтов. Они такие, как на Мальдивах. Видите? Прозрачные и с такой вот клеенки сделаны. Эта купюра не так пачкается, как обычная купюра. Не промокает и ее очень тяжело порвать. Ну, десятка мне понравилась. Двадцатка обычная, бумажная. Кстати, других номиналов мы не видели, да? Только 5, 10 и 20. Кстати, деньги здесь снимать невыгодно. Хотел снять e-payments, да? Хотел снять тысячу долларов. Но комиссия с 1000 баксов, 170 баксов, представляете? Здесь фунтовские, получаются банкоматы, а я хотел снять с долларовой карты. И конвертация идет, и получается 170 долларов комиссии. Ну, вообще невыгодно. Подписывайтесь, кстати, ребята, на мой инстаграм. Я там буду разыгрывать вот эти вот деньги, буду разыгрывать сувениры. А все, что вам нужно будет сделать, это поставить лайк, либо оставить комментарий. Короче, там делов на одну секунду. Смотрите, ребята, важная информация. Когда вы рассчитываетесь картой за границей, например, у вас карта в рублях, а вы вот приехали в Британию, и когда вы рассчитываетесь картой, на некоторых терминалах спрашивают, что выбрать, рубли или фунты. Всегда выбирайте фунты, всегда выбирайте валюту той страны, в которой вы находитесь. За конвертацию у вас снимет намного больше денег, если вы выберете рубли, потому что у вас рублевая карта, всегда выбирайте фунты. Валюту той страны, в которой вы находитесь Я это проверил И разница реально существенная В Белинтиаге покупал кофту Я рассчитывал с карты e-payments И выбрал евро Выбрал евро и переплатил что-то Я не знаю, 50 евро 50, мать его, евро переплатил Но когда я рассчитывался с долларовой карты Я выбрал сначала доллары, посмотрел Сколько будет в долларах Потом э, заплатил в фунтах и когда вот сравнил, тоже разница существенная. Так что, если вы расплачиваетесь картой, рассчитываетесь валютой той страны, в которой вы находитесь. Короче, друзья, мы вам советуем всем посетить Лондон. Меня этот город мотивирует быть культурнее и мотивирует больше зарабатывать. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Обязательно, обязательно подпишитесь на мой канал, подпишитесь на канал любимой. Ссылку я оставлю в описании. И обязательно поставьте этому видео лайк. Всем больших денег, по любви, удачи. Да, пишите побольше комментов. Пока. Пока-пока. Bye-bye. А знаете почему? Bye-bye. Потому что бай-бай. Потому что бай-бай, и они вот говорят Сокращают. быстро, да, и бабай. Просто как наш бабай. Мы говорили, бугали вы здесь с бабайкой? Так вот выходите из такси. Бабай. Бабай, бабай. Бабай, ребята.